Токсичные родители и как с ними общаться. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня эта тема часто очень звучит на консультациях. И я решила, что нужно поделиться с вами некоторыми советами. Да? На сегодняшний день очень часто встречаются такие родители. Просто не было образования. Как правильно общаться – это одна из причин. И вторая причина – очень давно люди не обращают внимания на моменты зачатия, да? я ближе э, к сегодняшнему э, концу нашего, нашей сегодняшней встречи расскажу, что это такое, как влияют даты и как можно э, использовать это. Но сейчас я начну с того, что такое токсичные родители. Ну, наверное, это модное слово сегодня, да, то есть это токсичность, это ядовитые родители, да, то есть это люди, которые делают нам больно и не чувствуют это. Э, как вот слон наступает на муху и не видит что он причинил боль этой мухе точно так же эти люди своими поступками э, нам тоже делают больно например да, э, примеров достаточно много например депрессивная мама да, то есть женщина которая что-то э, ей кажется неверным да, то есть вот э, бывает что у женщины есть все Хорошая зарплата у мужа, зарплата у нее, мальчик и девочка, дача, квартира трехкомнатная, машина новая. Казалось бы, ну все есть. Дети здоровы, родители здоровы, родители там прожили до, ста, до глубокой старости, самостоятельные, никто к ней ничего не, не это. Но человек просто из любой ситуации делал такую депрессию настоящую, да, то есть плакала по любому поводу. При этом э, чувствовала себя, видимо, все равно наполненной и комфортно, когда дома муж увидел плачущую жену, начинал разбираться со своей матерью, со, с детьми, кто обидел. Э, она потом говорила, никто меня не обидел, просто мне хотелось поплакать, да? то есть, может быть, там даже причина была какая-то и в поступках мужа, но она этого не рассказывала, мужчина догадаться не мог, и это растягивалось на всю жизнь. И дети, которые растут в такой семье, они уже идут травмированные, идут манипуляции. Да? Это ли человек, или другой человек, манипулирующие мамы, которые говорят так, меня не расстраивай, мне не говори ничего плохого, и хорошего желательно тоже. Не умеют радоваться каким-то победам своих детей. Такие мамы тоже встречаются. Эмоциональная холодность, когда маленькому ребенку говорят, так, отстань, я, видишь, фильм смотрю, или там еще что-то делаю, ну, или там в компьютере, да, я занята, не мешай мне. То есть не просто подожди немножко, сейчас я к тебе приду, да, а вот именно отталкивать ребенка. Эта травма у ребенка остается глубоко, и она остается на всю жизнь. Бывают такие ситуации, когда идет непринятие ребенка в родах, да, как родился, родилась девочка, а ждали мальчика. Да, и мама говорит такие слова, которые тоже отпечатываются в тонких телах ребенка, и они остаются на всю жизнь. Там, потом только отрабатывать в квантов, с квантовыми психологами, больше никак. Даже с классическими психологами не всегда эту травму удается отработать дальше ролевая нагрузка, например, мама путает роли, она то ведет себя как ребенок со своим ребенком, ребенок на самом деле ребенок, а чувствует себя мамой своей маме, или наоборот она хочет там где-то быть такой умной, грамотной и дает советы, которые тоже ребенку не нужны, то есть здесь тоже идет такая запутанность ролей, человек настроение, да? то есть Бывают такие люди, когда вот из одной пачки замороженного готовишь ему две, две тарелки, одну сегодня, другую там через неделю, и одну он говорит, как вкусно, как вкусно, а другую говорит, фу, какая гадость, что ты мне это приготовила. И это вот реально человек настроение. Вот сегодня ему настроение сказать доброе слово, а завтра у него настроение сказать какую-нибудь гадость, да? то есть по вампирить такие, можно еще их энергетическими вампирами назвать. То есть люди иногда неосознанно понимают, что им надо где-то подпитаться. И нужно кого-то довести до истерики. И близкие, они ближе всех, поэтому в семье часто попадают под раздачу дети да? или родители, если такие токсичные дети и так далее. Да? Но родители очень часто токсичные. То есть старшее поколение не получало образования по отношениям, не получала э, знаний ведической культуры, как себя правильно нужно вести, что дети – это будущее в том смысле, что если ты с ними построила отношения крепкие, любящие, то дети будут всегда рядом с тобой и в трудную минуту, и в, люб в любой момент, э, и поухаживать, и денег дать, и все остальное. И родители, которые не умеют эти, это э, построить эти отношения и думают, что дети мне должны, да, Дети вообще нам не принадлежат, они принадлежат Богу. Вот Мы их вырастили, нам дали вот это время позаниматься с ними, дать им, что мы можем дать, и все. А дальше мы принадлежим Богу, принадлежим Вселенной, принадлежим вот этой жизни, которая нас уже дальше ведет, направляет и, и так далее предательство да допустим мама там говорит ну скажи ну скажи что у тебя случилось ну ну там девушка меня бросила да она начинает это использовать вот ты там такой тебя даже девушки бросают да? каких-то словах больно делает из-за того что знает достаточно о своем ребенке или может сказать какой-то соседке просто опозорить своего ребенка тоже это ну как бы достаточно неприятно всем иногда такие люди за сердце бывает хватается, да, говорит, ай, ты маму довел, вот ты меня там в гроб загонишь, еще что-то, то есть идет такая же чистая манипуляция, причем дешевая, которая ни к чему хорошему не приводит, ни маму в том числе, но мама этого не понимает, то есть э -э -э -э взятки, да, дочка, на тебе денег, купи-купи, или там сыночек, на тебе денег, купи-купи, а потом попрекает, я тебе все купила, да, Иногда это не так на самом деле, но вот это именно такое использование поприкания. То есть это тоже такой э, токсичный, неприятный человек. Созависимость, да, когда у родителей идет алкогольные э, привязанности, там, табачные привязанности. Да. Ну, у меня, например, была табачная привязанность, когда я бросила курить. Моя 14-летняя дочка сказала, мама, мы бросили курить. То есть она считала себя пассивным курильщиком из-за того, что я была с ней все время в одном помещении и хотя бы у окна но дым заходил, все равно и доставалась какая-то порция пассивного курения. Но тем не менее, да, то есть это тоже бывает некомфортно людям человек который ищет всегда виноватых да? то есть это тоже какая-то такая своеобразная токсичность да? то есть как сегодня байден говорит путин виноват да? это вот причем сам натворял натворил всего да? а кого-то ищет виноватого также бывают и в семье такие люди да? что всегда кто-то виноват всегда кто-то есть козел отпущения да там все время надо свалить на кого-то, на того, кто не будет защищаться, да, кто будет меньше всего, все это. То есть это тоже такое использование идет. Можно гораздо больше перечислять, но я думаю, в принципе, понятно, о чем я говорю, да, о каких токсичных родителях я говорю, и что же делать с такими токсичными родителями. Давайте сначала разберемся, откуда это. Да? То есть ведическая культура нам говорит, что ничего просто так в нашей жизни не бывает. Либо это нам прилетело по карме, возможно, мы так в прошлом воплощении сами себя вели, а, возможно, другая позиция, что именно таким поведением родители неосознанно, неосознанно стараются раскрыть в нас какой-то потенциал, который в нас запакован пока что, мы не знаем об этом потенциале, и нам его нужно распечатать, раскрыть. То есть, по большому счету, родители в большинстве своих случаев Становятся куклами в руках судьбы. То есть судьба управляет таким образом родителями, чтобы они неосознанно делали какие-то поступки. Они даже не осознают, что они делают больно своему ребенку. То есть, например, у меня мама, я ей говорю, у тебя плохой характер. Она говорит, чем тебе мой характер не нравится? То есть она реально не понимает, что она токсичная и делает больно. И всем окружающим, то есть она не только со мной такая, она, у нее нет друзей, с ней почти не хотят общаться родственники. На свадьбах всегда старались от нее уйти подальше на другую сторону стола, лишь бы нигде не сидеть с ней рядом, потому что она обязательно скажет что-то жесткое, что-то колючее, что-то неприятное, токсичное. Да? И такие люди в конечном, в, на протяжении всей своей жизни, боятся остаться одни и остаются. Потому что пока они неосознанные, они не понимают, что они своим поведением создают то, что они потом останутся одни, и думают, что это им просто не повезло. Но это чаще всего неосознанные люди. То есть те, кто осознает себя, стараются уже с этим работать. То есть даже если человек осознал себя, что у него такой характер, в этом характере очень много ресурса, его можно трансформировать в позитив. И вот родители, когда нам такие достаются, они помогают в нас раскрыть какие-то способности какие-то таланты какие-то предназначения наши и на самом деле мы должны быть им за это очень сильно благодарны из-за этого в ведической культуре ну, просто красной нитью по всем историям идет уважение к родителям какие бы они ни были даже если они стараются выдать замуж девушку за какого-то гада который будет над ней издеваться все равно это для того, чтобы раскрылись какие-то способности, для того, чтобы она с этим опытом получила какое-то какое раскрытие своих талантов. Не все за жизнь успевают раскрыть свои таланты. То есть в лучшем случае у великих и знаменитых на 5% раскрываются свои таланты. Что говорить о других людях, которые вообще часто не приближаются даже к своим талантам, там работают на нелюбимой работе, там делают то, что им не нравится, лишь бы дали зарплату и хватило заплатить за свет, за воду, за коммунальные услуги и так далее. И так всю жизнь, так вся жизнь проходит, то есть у человека нет никаких целей, и он в конечном итоге понимает, что ему надо куда-то развиваться, а развиваться не хочется. Но это развиваться не хочется и в 20 лет, и в 15 лет нам в школе знания даются непросто. Да? То есть приходится делать какое-то усилие, там, не пойти куда-то, не пойти к подружке, не пойти в какой-то кружок, но сделать это задание, которое тяжело дается. Да? То есть через усилие. Также и в возрасте приходится через усилие идти, но лучше поздно, чем никогда. Это уж точно. То есть важно раскрыть свои э, способности, и тогда вы понимаете, что вы делаете то дело, которое вам приносит счастье, удовольствие, радость. И вы не устаете, делая то, что вы любите делать. Вот это самое главное. Когда нелюбимая работа, человек на ней очень быстро сгорает. Поэтому э, выгорает. Да, вот, то есть э, начинается... Потеря энергии, потом здоровье сыпется. Это очень большая проблема. Поэтому родители нам помогают, жизнь нам помогает. Нам ставят палки в колеса туда, куда нам не нужно ходить. Да? И открываются перед нами двери, просто распахиваются, когда мы наконец-то осознаем свой потенциал, свои способности и идем уже по своему предназначению. Я вот, Когда ко мне приходят на натальную карту посмотреть предназначение, достаточно часто люди попадают в свое предназначение. Но те, которые не попадают, они чаще не приходят на, на, на астрологический расклад, на, на разбор наталь, своей натальной карты и остаются в неведении. Но этим они наказывают только себя, понимаете. Наша жизнь такая короткая, и прожить ее эти сто лет, там, допустим, счастливо, занимаясь любимым делом, или прожить ее, ощущая себя рабом на, том, на той работе, на которой не нравится работать. Да? То есть это две большие разницы. Вот родители играют ту же самую роль, которую вот важно распаковать. То есть как только мы с этой стороны посмотрели, то есть что хочет мне сказать вселенная через моих родителей? Задайте себе этот вопрос. Почему родители так поступают? Сегодня я уже владею квантовыми практиками или практиками 4 пятого измерения, которые помогают действительно отработать вот это вот все детские обиды, травмы на родителей, Прям за одну практику. Это очень крутые практики. Они совсем мало времени занимают, и результаты от них, конечно, колоссальные. Я очень благодарна за то, что в моей жизни произошли такие изменения. Что же делать дальше, да? То есть, вот, допустим, у вас такие родители, да, токсичные, как и в моей жизни. Что же я делаю? Первое, то для меня важно и ответственность моя то, как я отношусь к моим родителям. То есть если я смогла эти обиды принять, вот обратите, пожалуйста, внимание, у меня был громаднейший инсайт, когда я, наверное, всю свою жизнь искала практику прощения своего, своей мамы. Да? И какие я только практики не делала, мне ничего не помогало, пока у меня не произошел этот инсайт. Нужно не простить, потому что это с точки зрения гордыни, это как бы сверху вниз мы смотрим на человека, которого мы там прощаем да, или не прощаем. Когда мы принимаем, говорим, да, это мое детство, да, да, да, это моя мама, это мой опыт, это моя жизнь, которую я прожила, это она мне помогала раскрывать какие-то мои потенциалы. Да? Может быть, на какой-то момент жизни я не понимала, какие потенциалы она мне помогает раскрыть. Сейчас я, конечно, это отчетливо понимаю. И после того, как я поняла, какие потенциалы она помогала мне раскрыть своим поведением, или вселенная через нее помогала раскрыть мои потенциалы, распаковать, распечатать, я сейчас на самом деле благодарна. Благодарна за многое. Могу написать целый список искренних благодарностей. Не тех машинальных, которые в практиках пишут «мама, благодарю, мама, прости меня, прощаю тебя, благодарю». Нет, а именно искренних, которые действительно я осознала, что да, если бы не было у меня такой мамы, если бы я была там занеженным, залюбленным, зацелованным ребенком, то ничего бы из меня не получилось. Это точно. И сейчас я искренне благодарю ее за то, как она со мной обращалась, как она меня отталкивала, как она меня э, не принимала в роддоме, хотела мальчика, да, там еще какие-то моменты. То есть сейчас я это могу говорить без боли. Я все равно благодарна ей, потому что это была рука Вселенной, или, э, которая водила ею, направляла ее, чтобы помочь мне раскрыть мои потенциалы. И вот как только вот это принятие произошло, как только у меня ушли все обиды, страхи, э, переживания, я даже сейчас вот толком вспомнить какую-то болевую ситуацию, если раньше я ее вспоминала, и у меня шла сразу эмоция, как будто я снова ее проживаю, как мне было больно от каких-то маминых слов, от какого-то ее поступка и так далее, то сейчас нет этой боли, она трансформировалась после принятия, как только принятие происходит, идет трансформация и негативная эмоция трансформируется в позитивный ресурс который помогает нам материализовать все все все что только мы можем захотеть в этой жизни это удивительные качества и вот как только я это все приняла осознала поняла поток из рода пошел на меня финансовый поток который важный поток в нашей жизни Который влияет на наш успех с финансами очень сильно, на наш успех с мужчинами, которые будут финансово обеспечены. Этот поток открылся, и он пошел через меня. Но так как мама моя неосознанная, так как она не понимает, продолжает себя вести в таком формате, что она права по-любому, и есть только два мнения, ее и неправильное, то... Ну, в принципе, благодаря этому я живу в Испании, то есть мне нужно было куда-то дистанцироваться от моей мамы, потому что в моем городе я, о чем бы она ни попросила, я бежала к ней. Будь это обои наклеить, будь это на дачу ее отвезти, будь ее там что-то для нее сделать, помочь. И я бросала все свои дела, бежала к ней, и я понимала, что это все равно никогда никто не оценит. И в какой-то момент я собралась и уехала за границу жить в 2003 году. И э, в какой-то момент я звонила раз в неделю, чтобы с ней пообщаться, потом это уменьшилось э, общение на два раза в году, ее день рождения, мое день рождения, или три раза в году, Новый год, да, год ее день рождения, мое день рождения. Потом она умудрялась эти 15 минут, которые я с ней разговариваю три раза в год, э, сделать снова-снова мне неприятно. Да? И я, осознав, что мне просто некомфортно с этим токсичным человеком, я принимаю свое решение, что я дистанцируюсь полностью. То есть я делала в какой-то момент, что я совсем не беру трубку. Я поздравляю ее сообщением с днем рождения, с Новым годом на WhatsApp. Также на ее сообщение на WhatsApp отвечаю сообщением. Благодарю за то, что она меня поздравила, но не беру трубку. Почему? Для нее, скорее всего, это тоже будет урок от Вселенной, что нужно пересмотреть свое поведение. Что же я такое сделала, что ребенок не хочет брать трубку, находясь даже так далеко. То есть это возможно, что она никогда не задумается об этом. То есть я ее не переделаю. И объяснять я ничего ей не объясняю уже много лет, потому что это все бесполезно. Единственное, что я могу сделать, защитить себя, да, то есть выстроить границы. Вот здесь я позволяю прислать мне сообщение, поздравить мне с днем рождения, да, там, и все. А дальше я не позволяю, потому что любая беседа с ней переходит снова моей границы. И поэтому я защищаю свои границы. Я самостоятельный взрослый человек, мне исполнилось 18 лет, и я имею право защищать свои границы, дистанцироваться от таких людей. Так как это моя семья, я не могу от нее отказаться, я все равно какие-то там какую-то помощь финансовую стараюсь оказать иногда чтобы она не знала иногда чтобы через дочку или там еще через кого-то какие-то моменты какие-то посылки послать ей там оплачиваю покупку какой-то с доставкой на ее дом из продуктов или еще что-то ну то есть стараюсь что-то делать для нее но тем не менее также я дистанцируюсь да? то есть с родителями именно так если вы не можете избежать каких-то там, допустим, встреч, какие-то праздники семейные нужно идти, да? значит, вы себя готовите перед этим праздником, делаете там вдох-выдох, вдох-выдох, там продышались, дали себе слово, что сегодня меня никто не выбьет с седла, что я буду в седле держаться крепко, что у меня радостное настроение, и я его ни в коем случае не позволю никому изменить, никакими словами. То есть все слова, какие бы ни сказали, они будут об меня, как об стенку горох. И все, настраиваемся. У меня, кстати, это у дочери свекровь тоже как так, такая же токсичная. И однажды мы проводили новый год. Она делала вид, что она не видит меня и дочь, и разговаривает со своим сыном на новый год. А мы с дочерью делали вид, что мы не замечаем, что она нас игнорирует. И мы наслаждались новогодним праздником, приготовили стол мы с дочерью, конечно. И она просто пришла как гостья и вела себя вот. В таком формате но ну, она тоже не, не осознает что она делает больно даже собственному сыну ну вот они такие люди поэтому насколько возможно от них дистанцироваться да? насколько возможно то есть при встрече говорите да мама я тебя люблю благодарю тебя за то что ты мне дала жизнь за то что ты меня вырастила за то что ты помогла мне раскрыть мои таланты но мне комфортнее на расстоянии, мне комфортнее не разговаривать с тобой, не общаться с тобой, не приближаться к тебе. Я так себя чувствую комфортнее, и я хочу жить комфортную, радостную жизнь, чтобы никто меня не заставлял плакать. Может быть, так да, что-то сказать, может быть, вообще ничего не говорить, потому что моя мама даже из таких фраз делает меня виноватой. Да? То есть, это тоже один из моментов манипуляции, сделать другого виноватым. То есть здесь вот сейчас вам понятно, да, что просто осознать, для чего вам нужен был такой опыт, что вы раскрыли при, в себе при помощи такого опыта. Он обязательно бесценный, он обязательно нужный. То есть если мы закрываем глаза на те слезы, которые нам доставлял поведение наших близких таким образом, то сразу начинаем видеть хорошее, то есть везде есть две стороны медали, позитивная и негативная, и если мы видим только негативную, это значит, что мы просто не рассмотрели другую сторону медали, обязательно есть позитивная, любой позитивный, любая позитивная мама, у нее тоже есть негативная сторона, да? мама, которая занежила, залюбила, зацеловала своего ребенка, там, исполняла все желания, то ребенок может, Ему жизнь скучной казаться, он не развивается, он не умеет о себе позаботиться, не умеет зарабатывать деньги, он живет за мамин счет, там бывает, что и в 45 лет, и, и дальше, и так далее. Да? То есть э, всем вокруг наврет, что он там такой классный, крутой, что он там где-то что-то зарабатывает. На самом деле этого нет, он живет за мамин счет. То есть такие тоже примеры есть. Это тоже токсичные люди, иногда нам в семье достаются. И так как наш мир дуален, да, то нам дается обычно для того, чтобы мы раскрылись для нашей трансформации и позитивные и негативные люди если у нас есть в окружении кто-то кого мы любим боготворим это самый лучший человек в нашей жизни который там э, что-то нам объяснил что-то помог что-то всегда выслушает всегда верит в нас еще что-то есть обязательно где-то вблизи нас и такой который э, будет нас стараться опустить обидеть сделать больно э, создать какое-то ядовитое пространство и так далее то есть даже сказки если мы рассматриваем сказки там о, у настеньки три сестры да там как какие-то там сказки русские И все три сестры они вот такие ядовитые и она их все равно любит она в них видит себя только себя чистую незамутненную говорит о них сестрицы милые и э, они ей делают гадости она все равно это принимает не прощает обратите внимание она принимает это как опыт жизни и потом такой Настеньке, принимающий всегда, достается самый лучший парень, самый лучший жених и так далее. Там, и Настеньке в Морозко, да, там, такой классный парень, еще там Приданова дали. А сестре ее токсичный э, сундук с воронами достался да, и так далее. То есть сказки нам тоже несут эту информацию, которую мы можем э, пон понять да? под текст, который нам... Еще, как это в астрологии объясняется, почему такие люди рождаются? да? Ну, хочется сказать, что уже много, наверное, тысячелетий, большинство людей не, не планируют рождение ребенка. То есть, если даже планируют рождение ребенка, то не обращают внимания никакого на даты. А даты – это очень серьезные портали. В каждой дате есть влияние планет, зодиаков, накшатр созвездий до да, накшатры это созвездие звезд каких-то какие-то соединения дают одну энергию какие-то другую энергию то есть все портали разные какой-то порталь дает входит душа и она будет великой какой-то и важной ценной и такие редко души бывают до да, редкие души и, потому что никто сейчас не анализирует даже для день зачатия это тоже важный порталь то есть портал день зачатия и портал в день рождения ребенка. Вот, допустим, в древние времена ну, царские особы обязательно рассматривали, каким датам должны родиться дети, да? ну, в большинстве своем. Да? Но те, которые не рассматривали, они чаще всего у них рождались дети, которые потом приносили горе не только своим родителям, но и всей стране. Да? Там рождались такие, которые там, убивали. Готовы были убить даже собственных родителей ради денег, ради своего престола и так далее. Да, там. То есть такие примеры мы знаем в истории. И если покопаться в ведической истории далеко в глубину, такие тоже примеры есть. И это говорит о том, что... Те родители, у которых рождались благостные дети, они обязательно сотрудничали с астрологами и обязательно рассчитывали даты, в которые приходит в свое рождение их ребенок. И практически можно планировать, какого вы хотите ребенка. То есть вот, допустим, истории, когда у Бога просили благословения на ребенка, Бог всегда спрашивал, какого вы хотите ребенка. И Каждая мать могла сказать хорошего воина, там, честного, здоров, здорового, чтобы любил там, своих родителей, чтобы любил свою родину, там, еще что-то, да. То есть, это сегодня никто не задумывается. То есть, просто решили заводить ребенка и просто занимаются сексом. Извините меня за выражение, не просчитав ничего. Бывает, что один день с другим днем, два дня рядом, один позитивный, другой негативный для зачатия. И если вы попадаете в негативный, то как раз и рождаются такие дети, с которыми потом боль всей жизни для матери. Да, сколько мы знаем таких примеров, когда ребенок там высасывал из мамы последние соки, забирал у нее деньги, до рукоприкладства с мамой доходил. И в конечном итоге даже не пришел на ее похороны, не то что там не организовывал, да, а даже не пришел на ее похороны. А мама всю жизнь старалась за ним там бегала, заботилась, старалась ему последний кусочек в рот положить, да, там вкусненькое что-то денежки свои отдавала еще что-то то есть э, вот таким образом матери закрывают поток изобилия закрывают возможности то есть они забывают что она мать только так которая дала рождение этому ребенку но еще есть бог отец который знает этого ребенка все его жизни и он дает ему какие-то предназначения задачи на эту жизнь и эти задачи должны раскрываться и если мама старается прожить за своего ребенка жизнь, везде постелить соломку, везде там все за него сделать, везде договориться там и все такое, то ребенок не развивается. У него нет этого опыта, который негативный опыт, он тоже приносит пользу. Нет худа без добра, нет добра без худа. Да? Это же неспроста, говорят. И вот мамы, которые проживают жизнь за своего ребенка, они потом 80 лет, когда они уже не могут поворачиваться, не могут ничего сделать, не могут даже отлупить его или там дать пощечину подзатыльник, они очень страдают от того, что теперь она уже ничего не может сделать, а с ребенком ребенок не готов к жизни, не готов, он не умеет ценить отношения, он не умеет... Жить с другим человеком, не умеет завести себе семью, не умеет заботиться о другом человеке. Он только эгоист о себе. Да? То есть, и от этого это очень важно понимать. То есть, если вы планируете ребенка да, и нужно посмотреть, какие даты для зачатия полезные, какие не полезные, да, какие дадут вам. Ребенка, который будет вас благотворить и стараться во всем вам помочь, или это будет ребенок, который будет с вас вытягивать последние соки? Да? Ну и как также для страны, нужны ли такие дети, которые вытягивают из своей матери последние соки? Для мира, для Бога, нужны ли такие? да? То есть это стоит задуматься до зачатия. Может быть даже за, задолго до зачатия, то есть за год, за два до зачатия. Да? Молитвы возносились в древние времена матерями, которые просили хорошего ребенка, честного ребенка, доброго ребенка, заботливого ребенка, умного ребенка, мудрого ребенка и так далее. То есть это тонкий план ребенка возникает задолго до того, как его мама и папа соединились и создали физический план. И это нужно понимать. Это нужно понимать. Поэтому, если бы к этому серьезно относились, на сегодняшний день статистика такая, что мы постоянно слышим, там расстрелял одноклассников каких-то, там детей в детском саду, там еще какие-то ужасы. Откуда берутся такие дети? Это гарантированно, что их родители не выбирали дату зачатия, дату рождения и не молились, не просили у Бога хорошего ребенка, позитивного ребенка. Поэтому получаем то, что получаем. Да? Получилось, хотели как лучше, получилось как всегда, потому что не подрассчитали. Поэтому есть смысл ходить к астрологам и просматривать эти даты. Эти даты также важны и для других каких-то моментов. Иногда вы начинаете свой бизнес, и если это удачный, успешный день, то ваш бизнес будет легко развиваться, приносить доход. Достаточно быстро. И если это неудачный день, когда вы открываетесь, вы будете вкладывать туда силы, а результат получится неудачный. То есть здесь э, каждый, э, каждая дата, каждый час, каждая минута – это портали. И в них нужно, если сами не понимаете, это достаточно такая сложная математика, с которой нужно иногда не один год, чтобы разобраться самому. Стоит сходить к астрологу, который дороже денег с вас не возьмет. Да, и поэтому э, приглашаю вас, кстати, на астрологические консультации. Можно записываться ко мне. да, У меня бывают скидки, бывают э, высокие цены, бывают низкие цены. Но если смотрите постоянно мои странички, в ВК, в Телеграме, в Инстаграме, то я обычно там рассказываю, что есть какие-то скидки и приглашаю на такие скидки. Хорошо, мои дорогие, э, внимательно обратите внимание. На те моменты, которые я сегодня рассказала, что делать с токсичными родителями, и как правильно влиять на них, отрабатывайте все свои обиды и страхи, в них громадное количество ресурса, которое поможет вам материализовать все, что вы пожелаете. И увидимся с вами в следующих видео в будущем. Пока-пока.